Всем привет дорогие мои! Сегодня я готовила на обед вот такое блюдо, называется это картофель по-французски Сюда входит картофель, мясо, грибочки и все это под такой аппетитной, красивой курочкой и сыра Но о том, как я готовила, смотрите в этом видео для приготовления картофеля по-французски понадобится картофель, мясо, я использую карбонат, я уже нарезал на кусочек, примерно толщиной по 1 см, соль, перец, репчатый лук, сыр, зелень и грибы. Грибы можно использовать, как в данном случае, я использовала шампиньоны, я их промыла, просушила и обжарила на растительном масле до готовности. Можно использовать замороженные грибы, также немного майонеза и приправы. Первым делом мне необходимо отбить мясо. Для удобства я его помещаю в пакет, для того, чтобы не было брызг. И слегка отбиваю его с двух сторон обычным кухонным молоточком. После того, как мясо я уже отбила, я его с двух сторон солью, перчу по вкусу и смазываю майонезом. Далее луковицу я нарезаю полукольцами. Всю луковицу использовать не буду, половинки мне будет достаточно, так как луковица достаточно крупная. Далее крутом, в котором буду запекать, смазываю растительным маслом и на дно выкладываю часть репчатого лука. Делаем такую подушечку луковую, луковый сок пропитает нижний слой мяска, будет очень-очень вкусно. Затем выкладываю сюда кусочки мяска. Далее картофель я нарезаю вот такими тоненькими пластиночками, примерно по 2-3 мм. Слишком толстый картофель не нарезайте, потому как есть вероятность, что картошечка может просто быть сыроватой. А вот когда она такая тоненькая, она обязательно у вас пропечется. Далее картофель я солю щедро так и добавляю любимые ваши приправы. У меня это, предположим, здесь молотый чеснок, приправа для картофеля, немного шафрана и вот итальянские травы. И вот это все сбрызну немножечко маслом оливковым и хорошенько-хорошенько это все перемешаю. Затем противень к мясу я выкладываю такой очень красивый, он уже прям ароматный картофель, стараясь ровным слоем его распределить. Картошку я положила не сразу, всем слоем, а часть картофеля я оставила. Поверх я посыпаю также немножечко лука. Нарезала часть сыра от общего количества. Сверху посыплю сыром. И распределяю грибочки. Грибы посыпаю зеленью. Только для аромата, наверное, чтобы еще и красиво это было. И выкладываю сюда оставшийся картофель. Далее всю эту красоту я сейчас накрою фольгой и ставлю запекаться в уже хорошо разогретую духовку до 180 градусов примерно на 50-60 минут. Картошечку я достала из духовки, она у меня запекалась один час. Я ее сейчас проверю при помощи и сейчас ножа. я уже посыпаю сверху сыром и ставлю запекаться еще минут на 10. За это время сыр расплавится, будет очень красивая аппетитная корочка. картошка моя уже готова я ее немножечко присыплю буквально зеленью и покажу вам сейчас в разрезе какая она получилась Какая вкуснота, я уже не удержалась. Попробовала мяско, очень-очень вкусно. Картошечка получается мягкая, но ну, грибочки, и, конечно же, все это под сыром, это не может быть невкусно. Мне кажется, один только вид уже говорит, что блюдо очень аппетитное, вкусно, Его можно подавать как на обед, так и на ужин. Я думаю, такое блюдо можно подать гостям. А на все-по-все по, все, по, по времени у меня ушло на запекание 1 час 20 минут. А напишите в комментариях, сколько по, по времени запекает ваша духовка. Я считаю, что такое блюдо можно приготовить также с курицей. Будет очень вкусно взамен мяса, если у вас на данный момент его нет. Ну, а я, конечно же, желаю вам всем приятного аппетита. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Заходите также на мой кулинарный сайт steprecept.ru. Ссылку вы найдете в описании под видео. Ну, а я с вами не прощаюсь. И мы увидимся в новых видео. До новых встреч!